Представляем вашему вниманию журнал регистрации водного инструктажа по вопросам охраны труда. Законодательство обязывает работодателя проводить инструктирование своих работников по специально разработанным программам, которые разрабатываются и утверждаются работодателем самостоятельно с учетом особенностей производственной деятельности. На инструктажах сотрудники обучаются безопасным приемам и методам работы на используемом производственном оборудовании. Завершается обучение проверкой знаний и практических навыков, результат